Добрый день, друзья. Сегодня я покажу, как изготовить очень полезную нынче самоделку. затавливать ее мы будем на вот таком отрезке какой-то платы от старого телевизора. Основными деталями будут выступать два транзистора разной структуры времен Советского Союза. Один MP113, второй MP42. Заменить их можно непосредственными аналогами, например, МП-113 можно заменить транзистором МП-37, МП-38. Транзистор МП-42, МП-39, МП-41, МП-42. Вот его прямые аналоги. Припаиваю оба транзистора к существующим лепесткам. Стоит отметить, что весь монтаж можно было бы произвести и гораздо более в компактном виде. Однако, в данном случае речь идет о... Самоделки для людей, которые обладают не очень большим опытом в конструировании радиотехнических изделий. Посему в данном случае для начинающих я рекомендую пожертвовать компактностью в пользу удобства, простоты и быстроты монтажа. Также припаиваю согласно схеме остальные несколько деталей. В обязательном порядке устанавливаю выключатель. С помощью суперклея его закрепляю. Делать это нужно очень аккуратно, поскольку суперклей очень текуч и может проникнуть непосредственно внутрь корпуса выключателя и повредить его. В существующее отверстие вкручиваю два винта М3. На концах двух отрезков проводов делаю небольшие колечки и пропаиваю их Каждый из свободных концов припаиваю согласно схеме В свою очередь концы с петельками надеваю на винты К винтам также закрепляю светодиод к которому припаяны два достаточно жестких вывода Крепление с помощью соответствующих гаек С помощью двустороннего скотча креплю устройство к разъему для двухпальчиковых батареек. Плюсовой проводник припаиваю к выключателю, а минусовой к эмитеру выходного транзистора. Устанавливаю батарейки согласно полярности и проверяю Полученное устройство. Светит довольно ярко. Может быть камера не передает. Но яркости светодиода вполне достаточно, чтобы не убиться в темноте ночью. Если углубиться в радиотехнику, устройство представляет собой несимметричный мультивибратор. Для того, чтобы более наглядно продемонстрировать принцип его работы, я выпаял неполярный конденсатор, установил электролитический. Подключаю к схеме источник постоянного тока напряжением 3 вольт. Как можно заметить, светодиод начинает мигать. Чем больше емкость конденсатора, тем реже будут эти самые вспышки. В режиме холостого хода, то есть без подключения светодиода, схема практически не потребляет электрический ток. Потребляет, но в районе 1 мА, что ничтожно мало. Также стоит отметить простоту схемы. Собрать ее сможет абсолютно каждый, кто держал в руке паяльник. Если вдруг у вас возникнут сложности с приобретением германиевых транзисторов, они уже не выпускаются, это старые запасы, а также то, что мне презентовали мои подписчики. В общем, если вам не удастся приобрести такие транзисторы, вы можете собрать их на более современной элементной базе. Схема сейчас появится. На этом все. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку на пасаран. Пока.